катится, да, например, она. наш отечественный, российский, русский, ну, русскоговорящий. Ютуб. Не, ну а мой вот канал вот это как тебе? Очень активно набирает популярность. Вы ну, ты тоже для пенсионеров снимаешь, ябто. А, дурашка, дурашка, да. А я прошу ну, больше, блядь. тебе уже, то есть нельзя назвать тебя школьником. Завали уже, блядь, ну, Обращаюсь к тебе. Ты абсолютно а, мрач. мрач. Это просто отброс общества, просто... Мне нужен Дима только. Мне нужен Дима только. Чтоб со всех экранов кричали Дима не сыт, Дима не сыт. Дима любит женщин. любит женщин. Оле. Филля, привет. Да, Диман. Занят, нет? Да не, не отвлекаешь. Не, ну я, конечно, немного занят, но готов тебя выслушать, да. Я буду в Омске. В Омске? Что тебе сюда занесло? У меня стендап. А, ну, хорошо, встречу, да. Паха, Яблочки возьму. Хорошо, до встречи. Давай все. Досиду ли? Колька! Колька! Эй! Эй, Коля, мускулы, смазливость, нарциссизм. Мальчик, этот трек что-то значит, а глянись там Мазда плачет. Мазда плачет. плачет, мчет, Мазда плачет, из-за новых тачек плачет. Эй, Коля, трек-мейкер. Эй, Эй двуличный хер, Было бы интересно, думаю, если он согласится, что мы его подвезем прямо до клуба, в котором проходит его стендап. Ну, такое, конечно, вряд ли, но все возможно, почему нет? Если что-то интересное будет, то я скорее всего залью этого видео. Если нет, то, естественно, я его не залью. Но если я его залил вы смотрите, значит там что-то интересное это сегодня произойдет. Возможно, мне ларин просто да впереди. Халибра там на заправку, вон там находится аэропорт, в котором, по моим расчетам, должен прилететь Дмитрий Ларин. Напоминаю, что в прошлом году я находился на стендапе Ларина вместе с Думкиным, поэтому он меня спешно провел за кулисы, и я у него взял автограф. Дороги, Дима. Привет. Можешь расписаться на ней? На GoPro? Да, да, да. Сумасшедший что ли? На да серьезно. У тебя ж... Окей. Подуми на нее. Все, пизды. Ну, короче, Дима не приехал. Как всегда, жду кого-то и... О, Дима! Я вижу Диму. А -а -а. Все, встретил Диму. Согласились, что я их подвезу. Все просто замечательно. волна не стоит, курит. Все, увидимся. На На ходу! че, чел, где тачка? Вон, тут, короче, Диму встречают. Okay. Okay. Okay. Okay. Я будто в каком-то сне. Сзади там где-то Дима бегает, мы все познакомились. Вот мы его довезли из аэропорта до этого бара. Он там в гримерке сейчас. <звук> а, хватит снимать, серьезно, уже хватит.